есть страх у всех а кто-нибудь пытался как-то с ним работать может, бороться там да вот какие веры ты принимала или а, ну, я а, я с ним знакомилась угу. а, пыталась узнать его в лицо угу. вот и когда с ним познакомишься то и не так уже и сильно и страшно вот как-то так хорошо а сейчас он еще присутствует? А, ну, это мы говорим о как вообще явление, да, как mm -hmm. энергия. Ну, наверняка да, наверняка какие-то онижениях разновидности, какие-то есть, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, кто еще подсказал, да? Я выписала свои страхи, оказалось, их чуть ли не 20-23 штуки. Вот. Но, как говорят, первое, первый шаг — это признание, да? Я, mm -hmm. я их нашла, так сказать, mm -hmm. и признала, что они существуют. Ну, в больше-меньшей степени. Совершенно ну, пыталась я их э, поблагодарить и отпустить, но насколько мы это умеем делать. Хорошо. Это, наверное, за раз не сделаешь. Что с каждым разом будет глубоко, глубоко может быть будет получаться. Ну да, это у кого так. Есть у конечно техники, что это можно за один сделать, есть техники, которые вы будете три года ходить и не сделаете. Разные есть техники. Ну, Но да. сейчас мы говорим о, том, о тех техниках, которые как являются домашними средствами, то есть скорая помощь, которую вы, которую вы сами можете что-то предпринять. Да? Безусловно, если у вас страх этот сидит и который вы не можете убрать, это, естественно, надо обратиться к специалисту, да? соответствующему. А... Что вы предпринимали? Я действовала, угу. я ну, озвучивала. Угу. Находила причину, почему он возник. И же поближе садиться. Определяла, что, чего именно я боюсь, а я боюсь, я здесь есть. Я садилась и 10 раз проехала, и я перестала бояться. Ну, пример. Угу. Разговорю. Угу. Страх — это то. А действие — это решение какого-то этого страха. Да. да. Совершенно верно. То есть, например, в Германии есть целый институт страха где его изучают, специально с ним работают э и обучают специалистов. Вот, э но то, что мы сейчас с вами имеем, э мы расскажем о тех средствах, которые вы можете использовать э сами с собой и которые, конечно, сни снизят ваш констрах, <coughs> снизят, э насколько можно. Да? Бывают такие страхи, если их сразу э убирать, они тоже убираются, да? Обычно как бывает, страх не ловится тогда, когда страх. Например, когда авария не ловится страх, а уже потом, когда вы уже все осознали, вы раз в себе: Боже мой, да что же произошло, да? Или если вы были за рулем, это еще более ответственно вины какой-то. И в это время вы на себя этот вот страх цепляете. На самом деле это так надо. Сейчас следующая презентация вот. И в первую очередь, конечно, те практические действия у вас должны быть как э, мозговой штурм называется. То есть вы сели, вы, как Виктория сделала, значит, э, взяли, записали свои страхи, да, посмотрели, почему же они у вас явились, эти страхи, что произошло накануне, понимаете, почему эти страхи меня посещают, что я делаю не так. То есть когда вы начнете трезво это мыслить, то, конечно, и э, писать на бумаге – это будет лучше. Это будет для вас лучше, это будет таким очевидным, что вы сможете эти страхи в себе вот так прорабатывать. Понимаете, это вот первое, то, что вы должны знать, как бы э, посмотреть на это как со стороны, э, внести это на бумагу и посмотреть, а что же это такое, почему же это со мной происходит, что это за бесконечные страхи, да, непонятно. Вот, вот, нужно осознать. Следующий шаг, который вы можете сделать, это, ну, практически есть какие-то, например, а, например, вы можете вот, просто лечь козу эндриона, понимаете, вот, например, вот в тот момент, когда вам сильно страшно, в этот момент, в первую очередь, конечно, представьте это, человек, не робот, не пойдем же за бумагой, писать чего-то, да? в это время мы только испугались, что мы можем сделать. И, конечно, здесь срабатывают те инстинкты базовые, которые у нас имеются. То есть каждый из нас был в утробе мамы, и там нам хорошо было, да? И вот эта поза нас как-то спасает. То есть мы поезжали чуть-чуть и -чуть, успокоились, понимаете? Вот такое движение можно сделать. Следующее движение можно сделать просто подражать. Вот сейчас вы можете встать вместе со мной, подрожать. Вставайте и дрожите. И вы заметите, как вы даже сейчас, у кого есть напряженность, вставайте, вставайте. У кого Тетрад, есть напряженность, положи. да, вы, вы можете вот все из себя вот это вот вытащить, да, вот дрожите вот в свободной корми, как вам хочется, да, вот просто, вот просто дрожи. Дрожи, дрожи, дрожи, дрожи, как вам хочется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 вот сейчас чувствуете, что вы расслабляетесь мышцы? Чувствуете, да? Mm -hmm. Прекрасно. Вот. Вот это называется «подражать». Это вот те действия, два действия, которые вы mm -hmm. буквально, когда вам чуть страшно стало в это время, сразу делать. Понимаете? То есть инститивно это сразу делать. Это вот такое движение. Следующее движение – это более для тех людей, которые а, могут. Сами себя тренировать. Есть такое услуга автотренинг. Люди, которые больше как, ну, у них, э, проходите, у них мыслительная деятельность ну, более включена, да? И в это время что вы начинаете договариваться сами с собой, со своим телом. Таким образом, я спокойно. Мои руки не дра там сильные мои ноги на месте моя голова на месте там мои глаза на месте ну то есть все что вы хотите вы говорите себе я спокойно мой животик спокойно дышит мое сердце спокойно работает да и таким образом вы начинаете себя потихоньку успокаивать есть разные авто есть разные тексты уже готовы вы можете брать любой из них или просто от себя говорить все, что вы хотите, понимаете? Но это должен быть такой спокойный тон, вы можете включить музыку, можете без музыки и начать просто сами с собой договариваться, я сейчас спокойна, меня не беспокоит этот страх и так далее, и так далее, вы начинаете себя успокаивать, но это те действия, которые, когда у вас произошел этот страх, понимаете? Чтобы как-то себя помочь. Следующее действие, конечно, еще очень хорошо а, заниматься медитацией, да? Заниматься медитацией можно везде. За это должны быть такие а, короткие медитации. Смотрите, чем отличается медитация. Есть, когда медитирует, когда человек выходит из себя. Но это нужно делать обязательно с кем-то, именно под руководством. Почему? Потому что можно уйти и не вернуться. Понимаете? Вот, например, у нас есть выездной тренинг, где мы а, именно работаем а, со своим высшим я. Вот это вот настоящая медитация, когда ты уходишь, и когда, если мы даже с муратом делаем, один из нас сидит, другой делает. Понимаете? А то, что вы можете каждый день делать, дать, почему а, еще важно здесь делать под руководством? Потому что, когда вы выходите в астрал, что получается, вы можете оттуда принести очень много сущностей, которыми вы потом не справитесь. Понимаете? Которые потом начнут жить с вами вместе, лишние квартиранты, И а, может потом начаться даже какие-то психологические отклонения. Поэтому это не просто так. А вот то, что касается каждодневной медитации, можно просто слушать музыку, что-то созерцать. Там, например, сейчас можно созерцать закат солнца, да? утром рассвет солнца. Рассвет солнца. Потом что еще можно? Просто на речку смотреть, да? какие-то горы красивые, красивые цветы. То есть вы садитесь, пение птиц, да? куда-то вышли, пение птиц тоже лечит. И вот вы просто сидите, даже просто вот здесь в комнате сидим в одну точку глядим, или вы едете метро, да? Понимаешь, когда вы за заработали, не надо этого делать, потому что там концентрация больше. Вот вы в метро едете и вот или в автобусе, в транспорте, и вы просто сидите и можно закрыть глаза, можно просто открытыми глазами вы как вот в одну точку смотрите, и в это время вы начинаете успокаиваться, успокаивать свои мысли. Понимаете, вот есть и такие действия. Это называется заниматься каждодневной медитацией. Это хорошо успокаивает ум, приводит ваш организм в равновесие, в гармонию, настраивает на везде. То есть это даже, если вам не страшно, это можно делать каждый день. Да? Это принесет только пользу. любимые песни, музыку какую-то, понимаете, тоже хорошо помогает, да, в это время, или вы там включили какую-то музыку и под нее дрожите себе там, сколько хотите, да, вот таким образом, понимаете, следующее, значит, можно и петь, понимаете, пропивать какие-то звуки разные, там кто-то ом поет, кто-то еще что-нибудь, да, не важно, что вы поете. Главное, чтобы вам это было импонировало, по душе вибрировало. И вот это тоже помогает вам убирать вот эти страхи Следующее, даже можно танцевать. Особенно танцевать, знаете, вот такие движения вот, хаосные. То есть куда хочет тело, туда его отпускайте. Не надо здесь смотреть, никто на вас не смотрит, там, никто вас не критикует в этот момент. Да? Вы сами с собой танцуете. Понимаете? Вы в это время ослабляете свое тело. Почему тут мы говорим брожать, это вот и стусеть, что и танцевать, да? Потому что это инстинкт. Животное, вот представьте косулю, косуля что делает? Она увидела там, а, какого хищника и что, и побежала. Ну, то есть, что она делает? Инстинкт спасаться надо, выживать, да? Но она убежала оттуда. И теперь она же не может все время бояться, она с голоду умер, правильно Выходить там, пастись. Что она делает? Она будет дрожать, она куда-нибудь спрячется, подрожит, то есть в позу эмбриона, да, спря спряталась, подражала и все. Через полчаса смотришь она уже живет там. То есть она пережила этот страх, сразу пережила его. Вот таким образом мы тоже можем этим справляться. Следующий этап, конечно, бывает чаще на природе. Тоже хорошо помогает. Какое-нибудь Вместе веселиться. Да? Дальше вот здесь вот вы видите картинку. Хорошенько побить подушку. Да? Вообще рекомендуется, знаете, как вот если семья, вот такую профилактику месяц один раз, особенно это играет в таурские детки, друг друга побить подушка. Здесь не только вот страшилка уходит, но и ваша вот внутренняя вот агрессия, которая собралась, тоже уходит. Вот эта напряженная современная тоже уходит. Вот, например, подружки, взяли газеты и начинаете рвать и на друг друга кидаться. Понимаете? И вот, вот это вот, детей это очень веселит, они тоже свою выбрасывают агрессию, и вы тоже с ними вместе веселитесь. То есть это очень река. хорошее, хорошее упражнение да? для того, чтобы расслабиться, снять напряжение и, конечно. А некоторые страшные от этого тоже могут уйти. Ну, которые такие, знаете, только-только вселились, это как, как тревожность больше, беспокойство, да? Вот такое вот очень хорошо помогает. Ну, и, конечно, получать ресурс, это вот массаж. То есть сегодня, кто проходил массаж, они а, уже услышали о том, что как по телу мы можем найти причину, да, того, что было. В виде этого парня первый раз, то есть я ему назвала несколько причин, которые могут явиться, что у него в теле уже записано. Понимаете? Как специалист я это вижу. И вы тоже это научитесь видеть, то есть таким образом наше тело это записывается. И что мы делаем? Когда хороший массажист, у нас есть такие семь тел, да? То есть физическое тело, астральное тело и так далее, и так далее, в каузальное тело – это причинно-следственное тело. Не каждому может добраться, специалист. Понимаете? Вот мы с Муратом, почему нам хорошие деньги прадут? Потому что мы туда добираемся. И вот когда ты туда добираешься, вот это вот именно то, что мы находим, да, причинно-следственное. Когда ты это убираешь, человек вроде бы сяд с посажем, получает ресурс, а они еще, еще много еще решается Понимаете? И вот а, человечек, вы видели совсем другой да? конечно чуть-чуть это, это капля в море но а, ходя сюда значит можно как говорится еще что-то получить да или придя на сеанс массаж например то есть это вот такой очень хороший ресурс тогда с вас все уходит. например вот делали мы массаж женщина говорит, ой, вспомнила как 35 лет назад что у меня было Понимаете? Это вообще в психологии называется анатомические поезда. По организму никуда не считает, понимаете? Анатомические поезда. А одна девочка вообще заплакала. И где лет 25 по-моему, было на массажере она заплакала. Чего ты плачешь? Да вот вспомнила, понятно. То есть ни с того ни сего, да? Боли никто там не делал больно. Вот. А то, чтобы именно добрались до этого каузального тела, и пошел плач. Понимаете? Вот таким образом это работает. Конечно, это ресурс еще один, это как терапия. Терапия та, которая является индивидуальным сеансом, то есть это любой соответствующий специалист, который работает с этими страхами. Вы можете обратиться и проработать этот страх. Особенно такие моменты бывают, например, такой синдром, например, когда человек, тут посттравматический синдром называется, когда человек пережил какое-то горе страшное, когда он пережил потерю близких, когда он пережил, например, был на какой-то войне и пережил там, да, то есть он как, он солдат, он и убивал, и видел, да, рядом убивают. Конечно, это очень тяжело, понимаете? Это Чисто психологически это человек может даже, ну как говорится, с ума сойти. И, конечно, таким людям особенно нужно обратиться к специалисту. То есть там есть целая терапия, система, которая человек проходит реабилитацию. Просто уже другое. А мы сейчас с вами рассказываем о том, что можно, что можно делать, в тех условиях, когда вам нужна самопомощь. Понятно, да? Сама помощь, которую вы можете сами себе оказать. Потому что мы обычно даем много самоинструментов, которые вы можете использовать свои планы. Мы за то, чтобы каждый человек мог сам себе помочь. Хоть в чем-то. Понимаете, это очень прекрасно. Это здорово. И, конечно же, работать со своим ребенком в себе. Вот представьте, что вы представьте вот посадите на ладошку, можно туда или напротив себя маленького ребенка не возьмите его обычной. Ребенок любит, да, маленький, ладошку на коленке вы посадите у себя маленько. И себя все помните маленького детства. И поговорите с ним. Что он хочет? А, какие у него действия? Чего он еще? Какие желания у него есть. Я помню, когда я сама это самостоятельное упражнение делала, делала. И вспомнила, у меня вспомнилась картина. И я говорю, я куклу хочу. Это сама собой работаю, да? Это еще было, когда я начинала. Психология. Я думаю, какая кукла, зачем кукла? А потом раз перед, передо мной картинка, в больнице я везу, и девочки принесли куклу, другой девочке, мне тоже -то, сама согласилась, понимаете? Мама, конечно, потом мне принесла куклу, и вот этот случай прямо всплыл. А в больнице, сами понимаете, вчера мы рассказывали, это боязнь этих белых халатов, да? Поэтому вот такие моменты, то есть ваша задача дать ресурс вот этому ребенку маленькому, успокоить, что все хорошо. Понимаете? Это, конечно, можно делать со специалистом. Особенно если у вас это мешалки много, вам, конечно, это будет тяжело Но есть люди, которые могут сами с собой так проработать. Понимаете? вот балуйте своего ребенка. Если он там говорит что-то хочу. Вы не думаете, что какой-то суп. Возьмите себе, материализуйте это. Вот, позвольте это сделать, например, конфетку, мармеладку, да? Сыр. сыр хочу сходить, ну сходите в сыр. Понимаете? Конечно, можно окружить себя учителями. Каким образом? Вы можете сделать это, есть тоже... Такой, такая работа в терапии, да. А вы можете это тоже самостоятельно попробовать сделать. Например, представьте рядом тех людей, которые которые для вас авторитет. Например, вот вы слышали же первый день, здесь Наташа говорила о том, что она, когда ей тяжело, она вызывает автобурату, да. А вы можете, например, кого-то пригласить, ну, кто для вас авторитет? Какие-то люди. Ваша подруга может, какая-то учительница, может, еще кто-то, да? Вот вы рядом их посадили и спрашиваете, вот когда у вас ну, безвыходное положение, вам страшно, вы беспокойство, тревожно, Вы можете не спрашивать, чего мне сделать так, чтобы если этих людей, то есть это как ментально, да? А если этих людей рядом нет, таким образом сделать. Потому что, может быть, есть у вас э, в этом реальном мире там подушка какая-то, но ее рядом нет. Но вы как бы, часто привыкли с ней советоваться. Да? Для вас она открыта. Пожалуйста, вы можете ее позвать, рядом посидеть с ней. Потому что есть закон все кого-то исполнил она Понимаете? Только так Следующее это обязательно вырисовывать свой страх. здесь не нужны художественные способности, у меня на терапии были люди, когда они рисовали, вот, листочки удаешь даешь, вот такой, да? они не замечают, они рисуют уже на пистолетах, это даже могут быть просто штрихи вот такие, понимаете, вот как бы черно-белый карандашок простый, просто даже штрихи могут быть, можно с цветами карандашами, вот. Это что такое, когда вот так у человека, это большая тревожность внутри, вот сейчас например. вот, И вот вы каждый день. Я помню, есть у нас один коллега, он рассказывал, да. когда я с ним познакомилась, мне очень понравился, обычно редко встретишь такого гармоничного психолога, да? Ну, мы все приходим, психологи, конечно, своими тоже, да, второй И этот человек говорит что он тоже, у него было много проблем, и он начал с того, что рисовал. Сейчас он такие прекрасные картины рисует. И вот он говорит, я каждый день вырисовываю, вырисовываю, вырисовываю". у меня как... такие страшные видения были прекрасны. И вот он все прорисовал до того, что у него потом он начал светлеть, светлеть, ярче, ярче. И появились такие великолепные, просто, ну, не знаю, так, уже можно на выставке рисовать. Понимаете? очень красиво начал рисовать, вот. а он себя в это время, Он говорит, я сам себя вот так вытаскиваю говорит, из той ситуации, которая у меня была в жизни. Ну, пожалуйста. Дальше. Общение с а, животными, нашим владшим братику тоже очень хорошо помогает, успокаивает. То есть вот таким образом, да? естественно, вот к тому, что мы э, с вами говорили, посмотреть страх в лицо, да? обозначить его. Есть вот, э, если у вас детишки боятся, например, ну маленькие дети не всего боятся, да, вот и взрослые тоже. Например, чего-то испугался, какого то насекомого и так далее. Вы говорите, что такое, да, выясняйте, чего это, да, причина. Вы помогаете человечеству таким образом работать. ага. Самое главное, это страху, знаете, как это нам страшно? Вот это вот неизвестность. Если вы этого не видели. Понимаете? А если вы, например, всю жизнь видели вот такого мураша, а потом вдруг увидели вот такого, конечно, вам страшно, понимаете? Потому что я через это недавно прошли в Японии были. А знаете, какие, такие. Там бабочки, как вот. Там какие вот такие? бабочки, как птички, вот, какие-то сороконожки, вот такие, Земляной червяк, как наша змея. Конечно, это, ну, страшно, да, понимаете? И поэтому, когда ребенок особенно, даже, он, жив, он этого не видел, он изучает ветки, ему страшно. Как, Какой-то кузнечий залез, ему страшно. И вот вы говорите, да. А давай мы его обозначим, дай ему имя. И вот, например, ну вот там он говорит, это говорит, пусть будет Кузька там, да? Вот, Кузька, хорошо, это будет Кузька. Ну его еще можно кузнечик назвать, давай объясняете, для чего он и так далее. А давай мы с ним поговорим и так далее. То есть вы даете роль этому объекту да, и начинаете э, вести диалог. понимаете? То есть вы ребенка в это время переносите его страх, вы его отвлекаете. И не то, что, не надо говорить, вместе с ним бояться, так сказать, ой, мне тоже страшно, да? А вот именно, когда вы икарите страх, а именно вот когда вы это переносите, когда вы обозначаете, даете имя этому страху, что страх начинает рассеиваться. Теперь этот ребенок знает, что это кузнечик, куська там, и все, и что с ним можно дружить. Понимаете? И он уже не будете вот так бояться. Вот таким образом вы также и взрослые страхи, да, чего-то вы боитесь. Ну, например, там, сейчас банк вашу квартиру отбил. Ну и представьте своих э, снах самую страшную картину, что вот банк ваш отобрал. И что дальше? Понимаете? То есть проживите этот момент ярко. Ярко проживите этот момент, а потом уже начинаете потихоньку признайте это, то, что да, так есть. Сегодняшняя картина так есть. Оцените ситуацию трезво. Почему случилось то, что случилось? Почему я довела, или довела ситуацию до этого состояния, что банк у меня отбирает квартиру? Понимаете, ну, самое страшное, то, чего вы боитесь там в жизни. Еще что-то, еще что-то, да? Вы вот представьте, что это случилось, и что дальше. Проживите этот момент. И э, важно очень принять и отпустить свой страх. Понимаете? Принять и отпустить этот страх. Вот сегодня мы с вами будем делать практику принимать и отпускать этот страх. Для этого сейчас вы сосредоточьтесь, возьмите какой-нибудь страх, который у вас имеется, ну, все, что любой а нам придет, пожалуйста. Конечно, как всегда мы представляем, где он у нас в теле отражается да, этот страх. И сейчас вы потихонечку... Вот здесь на экране у нас есть текст. Потихонечку его про себя повторяете.